всем привет сегодня мы с вами разберем мой до заказ по 13 каталогу и он составил у нас 35 баллов вот такой вот у меня заказик сразу скажу вот это вот у меня мылка на заказ мыло ручной работы сейчас у нас оно в распродаже всего лишь 44 рубля вот это у нас со вкусом банана код данного мыла 2663 мыло кстати классное Аромат потрясающий. И вот такой вот есть еще мылка с ароматом дыни. Она у нас с косметической ручной работы. Код данного мыла 2777. И с ароматом клубники. Код 2776. Также уже всеми любимый понравившийся пятновыводитель жидкий, кислородный. Он идет у нас против пятен и запахов. Формула на основе активного кислорода. Рекомендован для предварительной обработки пятен и усиления стирки. Код данного пятного водителя 3062. 30 Такой вот, классный кондиционер для детского белья. Концентрированный гель, извиняюсь, для стирки детского белья. Код 11515. Он у нас идет гипоаллергенная душка без красителей. Еще вот такой вот нейтрализатор запахов. Девушка попросила ей заказать. Это у нас нежный хлопок. Код 3287. Вот такие вот у нас есть классные шампуньки. Мужки. Этот у нас идет против выпадения волос. Код 2760. Также вот такой Energy. Шампунь-гель для в одном Код 2762 и еще один, тоже шампуньки для душа, три в 1, 2811 и вот такие вот есть классные у нас дезодоранты, антиперспиранты, этот вот у нас с освежающей мятой и молочными протеинами, код 8648, они классно работают, не оставляют белых пятен на одежде. Их вот две штучки не заказали. Ну, такие вот есть у нас полосочки. Очищай, очищающие полоски для носа. От черных точек. Код 0438. И вот всеми любимая тушь. Черная. 5754. Ее заказывают неоднократно мне. Сама себе беру, тоже пользуюсь ей. И еще вот есть такая вот классная штучка экспресс корректор для кожи вокруг глаз 0219. Такие вот классные витаминные кремики для рук. Это у нас идет манго и папая. Код 2371. Удалить жажду витаминов, получив мощный заряд энергии экзотических фруктов. Экстраты манго и папайи в сочетании с комплексом витаминов питают и увлажняют кожу, делая ее более бархатистой и сияющей. И комфортная текстура, быстро впитывается, не оставляя липкости. И твои ручки выглядят ухоженными и красивыми. И вот классные есть кремики у нас. Еще есть вот такой вот. Со смородиной и живикой. Код 2385. И арбуз дыня. Код 2553. Ну, себе я взяла вот такие гигиенические прокладки с анемным чипом ежедневные. Код данных прокладок 112 88 они классные вообще беру их постоянно вот такие вот две упаковочки взяла и конечно же себе любимый коктейльчик Это со вкусом шоколада на этот раз взяла код данного коктейля 15654. здесь в каждой порции оптимальное количество того что нужно организму и вот все написано белки жиры углеводы коллагены бьютин комплекс витаминов и минералов, и антиоксидантов, пищевые волокна, пробиотики, энзимы. Вообще, какие есть витамины и минералы в данном коктейле. Все, что нужно нашему организму. Коктейльчик я взяла себе на 70% скидку, так как я являюсь VIP-консультантом. У меня есть две скидочки. Так как я уже VIP-18. Что такое VIP? Обращайтесь в личку, вам расскажу, объясню. Если хотите, также пользоваться данными скидками. У меня этот коктейльчик вышел всего лишь за 900 рублей. Ну вот такой вот небольшой, классненький, ароматненький у меня получился заказ. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно. Всем пока-пока.